Итак, всем добрый вечер, у кого будет утро, кто будет слушать это ночью, днем, неважно, доброго времени суток. И я обещала, как справиться с отчаянием, унынием, и как в этих условиях жестоких продолжать жить, и не только жить, а еще и процветать. Да-да-да. Итак, я... Вы знаете, кто меня слушает, кто меня давно знает. Я уже с 2011 года нахожусь в онлайн-образовании. Я тренер личностного развития, я психолог, психотерапевт. И сама себя вытаскиваю за уши из болезней, бедности, из э, обиды, всякой хрени, которая есть у всех у нас людей. Поэтому сейчас я буду говорить о тех вещах, которые называются «7 ключей к достатку, к богатству, к счастливой жизни и как особенно...» важно и как особенно возможно в этих тяжелейших условиях стать действительно богатыми и интересными себе и другим людям. Итак, семь ключей, семь э, таких вот, знаете, как отмычек, что ли, да? И это не просто я придумала, не просто я там где-то в книжках вычитала. Я сама этим живу, я много читаю, много учусь, я в свои мозги вкладываю невероятное количество денег, и поэтому, когда люди ноют, плачут, рассказывают про свои болячки, я их, конечно же, поддерживаю, я их, конечно же, жалею, я прекрасно понимаю, что нужны костыли, но только дух, только воля делает из слабых, никчемных людей, делает сильных. Я думаю, вы согласны со мной. И теперь. Поехали. Итак, первый, самый главный ключ – это научиться справляться с отчаянием, со страхом, с болью. Итак, смотрите, если мы говорим про войну в Украине, сейчас кто из Украины, поставьте, пожалуйста, значочки, кто будет слушать записи, это будет на Facebook, на YouTube, я выложу это видео во все свои каналы. Так вот, кто будет слушать, пожалуйста, включайтесь, потому что будут практики, будут осознания, и будут очень многие просветляющие вещи. Так вот, первый ключ к богатой жизни — это научиться справляться с отчаянием. И то, что сейчас происходит с украинцами, я украинка, я это понимаю как никто, потому что сама в этой каше варюсь, сама восстанавливала дом после разрушения, после грабежа, слава богу, он остался живой, окна двери поменяла, э, все наживется, были бы руки, была бы, был бы мир на земле, да? Так вот. Состояние денег. Это то состояние, которое притягивает к вам деньги, когда вы находитесь в состоянии радости, воодушевления, когда с вас энергия прет. А какая тут может быть энергия, когда у нас состояние отчаяния, когда у нас состояние депрессии, когда у нас состояние вот умирая вместе с Украиной? Вот какое может быть энергия денег? А я вам скажу, будет. Когда вы берете себя в руки, принимаете взрослое решение – и действуете. Да-да-да. И я это говорю не потому, что я умничаю, а потому, что я сама это не один раз прошла. Поэтому, когда вы справляетесь вовремя с тем, что на нас наваливается, на вас, на меня, это говорит о том, что мы взрослые люди, понимаем, что происходит в мире, и мы берем и делаем. То есть, пример такой. Вот пришла война, застала меня война в другой стране. Почему она там меня застала? Потому что я уже, сказала, с 2011 года выбрала себе профессию после увольнения из Главного управления разведки, после увольнения государственной службы я признала тот факт, что без онлайн не будет развития. В то время я очень много всего прочитала, я начала проходить тренинги, причем я поняла четко, что хорошее обучение – стоит денег. Даже как хороший вуз, хороший университет, я закончила, в том числе университет Шевченко, и знаю, как мне там было тяжело, в биофак, кафедра физиологии человека и животных. Это, я вам скажу, не сравнить ни с чем, ни с другими вузами, где всякими там академиями, где я дальше потом обучалась. Мы легких путей не ищем. Так вот, к чему я? Что, когда... Я уволилась из вооруженных сил, дальше из государственной службы и поняла, что мне просто выращивать помидорчики и розочки, имея неплохую пенсию, этого мало. Я быстро буду деградировать, я быстро буду валиться в серьезные осложнения, потому что в 42 года инвалидность второй группы просто так не дают, вы же понимаете, да, кто это понимает, поставьте, пожалуйста, плюсик. А я в 42 года получила инвалидность пожизненно после контузии головного мозга. Так вот, я поняла, что мне нельзя расслабляться, иначе бесконечные полежалки в госпиталях, капельнички, и я такая бедная и несчастная. И я выбрала свой мозг раскачивать, свое тело поднимать из руин и заниматься собой. Поэтому я вам сейчас рассказываю не потому, что я такая вот умничивая, а потому что я это все на себе прошла. И вот эти 11 лет, где я работала и работаю, и буду работать, сколько хватит моих сил, и моего, сколько мне Бог пошлет возможностей, я все время понимала, что нужно тренировать память, что нужно рисковать. А рисковать это значит, ну, например, деньги, которые ты не уверен, что ты вернешь, ты вкладываешь и в какое-то свое развитие. Но не просто на дипломы очередные, которые делают большинство из вас, а на самом деле в то образование, которое принесет вам результат. А мы, как правило, что делаем? Идем на всякие курсы, вместо того, чтобы применять те знания, которые получили. Поэтому, когда вы находитесь в состоянии уныния, а я это проходила не один раз, и война, которая застала меня в Египте, когда я увидела и поняла, что мой дом поселились, ну, я узнала, что месяц мой дом был оккупирован, например. Что гибнут мои близкие, мои друзья, мои коллеги. Знаете, это было, я так проанализировала, где-то на втором месте. На первом была фрустрация. На первом было, было отчаяние от того, что... Как это? Как это 70% людей, которых я обучала, которых я обучалась с которыми мы вместе работали, служили, в ООН работали и так далее, это ведь россияне. Вот что для меня было полной кончитой, да, как это говорят. Я два месяца болела. Это уныние и это отчаяние, конечно же, какие там деньги. Никаких денег, я болела. Но я каждый день выходила в эфиры и поддерживала людей. Я каждый божий день поддерживала. Вы полистайте мои, мою ленту везде. В, во всех. В Фейсбуке, в Инстаграм, в Ютуб. Везде я выходила. 24 числа я уже была в эфире. 25 26 каждый Божий день. Ну, почему я выходила в эфире, что это значит, я вам дальше расскажу. А пока говорю на примере, что я тоже была в отчаянии. Ни про какие деньги речи быть не может. Наше тело это посыл, как будто, знаете, как электростанция посылает импульсы, и вот что посылаем, то и приходит. А тело любит энергию драйва, тело любит энергию позитива. Деньги любят в теле вот, вот эту вот радость, энергию, вот этот, чтобы же перло себя. А какое тут перло, если тут у тебя уныние, отчаяние, депрессия? Согласны со мной? Поэтому... Когда я реально понимала, что я такой же человек, как и все, и застряла на, этой, на этом отчаянии и унынии, я себя, конечно же, вытаскивала как могла. Я шла к своим коллегам, я шла к своим ученикам, свои, мои ученики — это коучи, наставники, психологи, они очень хорошие специалисты, но я помогаю им выстроить четкую систему, чтобы они не просто фигней занимались в онлайне, а зарабатывали достойные, достойные деньги. Так вот, среди них очень много хороших специалистов, я к ним шла, и они меня тоже спасали, спасали и вытаскивали. Это нормально, потому что э, психологи, они тоже люди, но психолог, если ты хочешь выполнить свою миссию на земле, если ты хочешь помогать людям, сначала помоги себе. Поэтому отчаяние, это первый ключ из семи. Отчаяние, уныние, депрессия, ну никак не способствует приходу денег. Ну никак, вы это понимаете? Кто понимает, поставьте плюсики в чат. Поехали дальше. И когда вы находитесь в состоянии уныния, депрессии, там, отчаяния, то же самое касается и личной жизни. Когда женщина и мужчина находятся в таком состоянии, к ним притягивается всякое г. согласитесь со мной. А когда вы в состоянии такой вовышенной вибрации, классной, тогда к вам притягиваются другие люди. И то же самое касается и денег. Поэтому состояние уныния, состояние депрессии, состояние аффекта, состояние э, крушения надежд, состояние отчаяния, это никак не способствует деньгам. Поэтому те, которые зарабатывают на войне, а вы все это реально понимаете, что зарабатывают на войне сегодня те, кто устраивает эту войну, и вы прекрасно понимаете, что Путин здесь особо-то роли не играет, из Путина сделали, э, ну как вам сказать, Козла отпущения, по большому счету. Кто это понимает, не знаю, может вы не догоняете, я не знаю. Но хотели бы давно уже войну остановили. А здесь идет какая-то игра, идет просто уничтожение нации. И кто-то в этом заинтересован, чтобы тот, кто остался, осваивал то, что, куда придут потом деньги, естественно, эти территории. На эти территории, конечно же, придут совсем другие люди, скорее всего. Наши вернутся или нет, это вопрос другой. Но наверняка там есть какая-то своя задумка, своя игра. В любом случае Украина выживет, Украина будет процветать. Украина вот сейчас вот гасят электроэнергию, эти все электростанции большие. По большому счету задумка там, наверху, превратить данным давно земной шар в экологические источники энергии. Поэтому придут новые технологии, придут маленькие микростанции, придут солнечные какие-то там, сжигание мусора, все что угодно. Но вот эта катастрофа закончится тем, что часть людей уничтожат, что придут новые технологии, только почему это в Украине происходит, вот тут у меня вопрос. Потому что людей действительно очень много лишних, людей действительно очень много, которые засирают планету, ни хрена не хотят делать, и только пожирают, только засирают ее. Ну, вы это понимаете. Ну почему в Украину? Вот у меня до сих пор вопрос, я еще не, не, не знаю, я изучала, но еще до конца не изучила этот вопрос. Ну что-то в этом, как если что-то делается, значит для чего-то это нужно. Так вот, те, кто радуется, что в Украине гаснет все, погаснет, но потом так вас прянет. а вот те, кто радуется, вот вас пригасит окончательно, друзья мои. Так что услышьте меня, те, кто радуется, что в Украине сейчас вы... вы, вы, вы, вы Гаснут электростанции, и люди сидят без света. Те, кто выживут, будут сильными, мудрыми, и будут ценить жизнь, и будут трудиться, и будут воспринимать себя и свою страну, и поднимать ее. Тем более придут большущие серьезные технологии и серьезные деньги. Те, кто сейчас творят эту войну, они на этом, на этом зарабатывают, у них есть свои интересы. И, конечно же, война — это один из шести источников управления людьми. Кому интересно, поставьте шесть, я... Отдельно проведу занятия и расскажу про шесть источников, про шесть видов оружия управления людьми. Чтобы вы понимали, что вопрос войны, военное оружие и, и вида оружия мировые деньги напрямую связаны. Ну, сейчас я не об этом, поэтому первое источник из семи для счастья. Для достатка для богатства это научиться справляться с унынием и отчаянием. Мир для того существует, нас с вами для того создали, чтобы мы постоянно развивались. И если мы постоянно не развиваемся, если мы не идем степ-бай-степ, что мы чтобы было лучше, лучше, лучше, если мы застреваем на том, что. Мой, мой, ну, у нас все хорошо Сейчас будет следующий этап про это То в этот момент Приходит какой-нибудь Внешний источник, который толкает Нас на развитие В данном случае война это самый Тяжелый и уже последний Источник, последний такой Рычаг, чтобы люди проснулись Почему для украинцев Ну наверное Бог любит Украину Потому что украин, те кто выживут будут, будут жить и будут процветать но мы двигаемся дальше. Итак, второй источник это постоянное увеличение стандартом жизни. То, что я начала говорить в первом, про первый ключ: когда вы привыкаете к, к одной и той же машине, к одной и той же кровати, к одной и той же чашке, к одному и, то, к одному и тому же дорожке, к одному и той же удобной тропинке, по которой вы идете. Ваш мозг засирается, опять же говорю, засирается, зарастает и не развивается. Смысл нейронных сетей наших постоянно увеличиваться и развиваться, потому что научно доказано, что расстояние нейронных сетей между Землей там, и Марсом, я уже не помню, там расстояние между планетами, ну, поищите в интернете, найдете. О чем это говорит? Что если мы не развиваем эти, длину этих нейронов, то они, как тот клубок, проводов лежит свернутый, а вы пользуетесь, например, свечами, а вы не, вам лень просто взять, подсоединить к розетке, чтобы и зажечь лампочку. Вот так же у нас существуют эти нейронные сети, если вы их не развиваете, то они просто-напросто а, патологианатомы находят после у, у, смерти людей, Вскрывают эти черепушки, находят там вот эти нейронные клубки, не развернутые не неиспользованные, понимаете? Вот почему второй ключ к богатству и достатку – это постоянно развиваться, постоянно хотеть большего, постоянно увеличивать уровень нормы. Например, вы приехали, привык, привыкли ездить на Мерседесе 2016 -го года, значит, вам нравится мерседесы значит, стремитесь к 2022-2023 году, к примеру, да? Или ваши отношения были там вот, э, начали потихоньку уже портиться, и вы делаете вид, что вы не замечаете, а в этом случае важно работать над отношениями и быть готовыми пойти в следующие отношения, чтобы не терпеть эти. Понимаете, о чем я? Это увеличение уровня нормы. Или вы снимаете квартиру за 500 долларов, значит, вам нужно зайти умом понимать это, и перейти в аренду квартиры за тысячу, за две тысячи, чтобы что? Чтобы мозг включался активно, искал новые способы, и вы работали. Нейронные сети работают, человек работает, постоянно он должен находиться в неком напряжении. Понятное дело, что гонка не за деньгами вопрос идет, вопрос идет в нашем развитии. А вот деньги – это показатель, что вы умеете. Потому что следующий будет э, э, пункт э, – я расскажу вам пункт следующий что вы умеете то вы и имеете если в вашей голове куча знаний но вы ни хрена не применяете их и не делаете значит умение надо наращивать а умение это пойти в тренинг под мастерье это пойти кому-то Понапрягаться, стать, получить те знания, которые у этого человека приводят к результату, просто повторить, сделать, заплатить за это деньги, естественно, и не только заплатить, а еще и попахивать, попахивать поработать. Но если вы этого не делаете, то что вы уровень нормы не помешаете, вы остаетесь на том этапе, в котором есть. И если вы психологи, коучи и какие-то специалисты, помогающие в профессии, то вы людей просто дурите, обманываете, рассказываете про какой-то духовный рост, при этом сами сидите в жопе, простите меня, не имеете никаких нормальных денег и сами находитесь в, бо в боязни в себя вложить, поднять уровень нормы. Зато людям рассказывайте про путь души, про арканы, про нумерологу еще какую-нибудь огию. Понимаете, да, о чем я? Поэтому у вас задача, если вы находитесь в, в какой-то норме, значит, норму надо повышать, постоянно идти к новому и слово «стабильно» забыть из лексикона, потому что «стабильно» — это болото. Как только вы говорите «хочу стабильности», сразу почувствуйте, как воняет. Вот постоянно должен быть рост. И если вы Стремитесь к стабильности. Заметьте, старики, которые хотят стабильности, хатку хлювейского гребцей жизни конец. Вот а то дам дочку замуж, внучку дождусь и уже умирать можно, да? И поэтому старики, как правило, они не растут, они быстро стареют, они прилипают к детям, они забывают про свой рост и таким образом они выполнили миссию на земле. Так называемым они показывают типа, что они уже все сделали, детей вот а вырастили. Вот то внуки то в школу отдали, то шел то и дождались, пока внучка чи внук, то поженилась, замеж вышли, а то моя миссия выполнена. Нет, мои друзья, это тот уровень, уровень который держит нас на уровне... Ой, жлобов. Простите, я буду говорить открытым текстом. Когда-то я тоже так рассуждала. Вы что думаете, я такая всегда была умная? Я же работаю на собой регулярно, поэтому сейчас могу себе позволить, потому что я была там, где сейчас многие из вас. Поэтому есть только два пути – вперед и вниз. Вперед – это развитие, вниз – это деградация. Поэтому нет про слово «стабильность» – забудьте. Потому и войны приходят, и разные катаклизмы, что что-то мы делаем не так. Понимаете? Нет такого понятия «стабильно». Человек должен расти. Есть два пути – вверх и вниз. Если вы остановились и не тянете вверх, не развиваетесь, не ищете какие-то способы самостоятельно делать себе какие-то небольшие шаг за шагом следующий шаг развития, то жизнь вас face фейсмал заставит. Заставит. Так и заставит, что аж в глазах искры полезут. Поэтому, когда мы а, постоянно растем, развиваемся, в этом смысл жизни. Если мы говорим, я хочу стабильности, и Милтон Эриксон сказал, кто знает, кто такой Милтон Эриксон, поставьте плюсик, кто не знает, поставьте нолик и не поленитесь, пойдите в интернет, погуглите, кто такой Милтон Эриксон. Это величайший человек, который вытащил себя из тяжелейших болезней. Он был полностью… Э, не, не говорил, не, не ходил, в общем, парализован он был. И он себя вытащил. Так вот, этот человек стал великим терапевтом, гипнотерапевтом. Он работал с мозгом. Так вот, он какую-то фразу сказал. Если а, люди живут до 30 лет, дальше они умирают хоронят их 80 лет. Так вот, у нас люди живут трупами. Они трупы, понимаете? И сколько у нас мертвых людей живет? М? Понимаете, к чему я? Поэтому э, война для того и приходит, к сожалению, услыша правду. Вот тетке, которая 62 года, которая живет в этой теме, варится, работает с вами, с собой. Сколько у нас трупов живет? Вот подумайте, сколько денег вы потратили на себя, на свое развитие, свою голову. Сколько смотришь в интернете каких-то тупорылых, э, бестолковых комментариев. Что вы там делаете? Что вы качаете эгрегор э, этой рашки? Ну хватит уже, сколько месяцев мы воюем? Сколько вы качаете эгрегор про, про, про эту войну? Вы поддерживаете эгрегор войны? Подумайте, что вы можете делать, чем вы можете зарабатывать в, в интернете. Тут, тут столько денег, потому что война, а война это кризис, а в кризис всегда огромные возможности. А людей укачивают в этот эгрегор, чтобы они не думали. А кто укачивает в эгрегор? Кого укачивают? Кто укачивается сам, у кого нету целей, у кого мозги ватные, у кого. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому э, идти, развиваться учиться, не бояться выходить в эфире, делать что-то новое. Если у вас сегодня нету столько денег, сколько вы хотели бы быть, а у других есть, значит, вы что-то делаете не так. Пойдите к тому, кто это научил. Почему нужно идти к тем, кто это уже долгие годы? Почему я говорю, что нужно таким идти, как я, как люди, которые опытные? Вот смотрите, за 11 лет я создала программы по здоровью, по деньгам, по отношениям. Я знаю более людей, я понимаю, как составить Уникальное торговое предложение. Я понимаю, как составить боль людей. Я научу вас продавать. Я помогу вам создать автоворонку. И многое-многое другое. Почему? Потому что я в этой теме варюсь уже 11 лет. Чтобы стать экспертом в своем деле, нужно, говорят, более 10 тысяч часов. Правильно? Слышали об этом? Представьте, сколько я в этой теме. И я работаю здесь день и ночь. Ну, брак говоря. Потому что мне это нравится. Потому что мне нравится, когда мои люди улучшают результаты. Когда они увеличивают свои, свой, свое «я» ценность себя, когда они зарабатывают больше, когда они женятся, приезжают в другие страны, когда у них просветляется, вот я выполняю свою миссию на земле, и мне это нравится. Поэтому, если вы хотите денег, например, вот и у вас их мало, значит, что-то вы делаете не так. Значит, нужно увеличить уровень нормы, не побояться пойти в какое-то серьезное обучение, Приходите ко мне в шапку профиля, там есть кнопочка, нажимайте, приходите, я вам разложу по полочкам, покажу, что вы умеете делать, ваши уникальные стороны посвечу и дам вам, покажу вам, что вы, сколько вы можете зарабатывать прямо сейчас. Перестаньте бояться, начните делать, начните делать и зарабатывать столько, сколько вы достойны уже давным-давно. Итак, это был второй ключ. Третий ключ. К богатству и к достатку, особенно в военное время, подчеркиваю. О чем говорите, то и получите. Вот смотрите, <смех> в одном из моих тренингов по деньгам девушка, это был где-то 15-й год, у нас было задание такое: надо было сделать задание, написать, потому что левое полушарие это, это цифра, правое это радость, удовольствие от денег. Потому что деньги это следствие ваших действий. И деньги это не количество, а деньги это радость, которую вы получаете от них. Так вот. Левое полушарие — это сколько, правое нужно было описать для чего. И она мне четко, помню, сказала, написала, ну, есть люди, которые выполняют домашнее здание, есть те, которые просто ходят побалдеть, ну, у каждого свой уровень осознанности. Вот она, помню, сказала, да мне чтобы на все хватало. И я помню, она не выполнила, не расписала упражнение, для чего ей та сумма, которую она прописала, левое порушание это сколько, правое нужно прописать для чего, как вы поймете, что это уже есть и порадуйтесь, поблагодарите это такая практика, крутая очень, тоже вам рекомендую поделать сядьте, напишите, сколько вам нужно денег погрузитесь в себя, представьте себе, что у вас это уже есть, вот что вы получили за деньги, какую радость куда-то поехали, поехали к морю что-то купили, какой-то кайф поймали вот телу это надо, вот когда тело радуется, душа цветет и вот я помню, она уехала в другую страну, и проходит какое-то время, и она пишет мне: А вы знаете, Надежда, вы были правы. Вот я тогда сказала, что мне надо, чтобы на все хватало. И я тогда не записала, сколько мне нужно, на что мне нужны деньги. И вот я приехала, моя, мой доход поднялся там то ли в два, то ли в три раза, я уже не помню. А у меня все равно тютелька в тютика хватает только на то, что мне надо. Понимаете, вот про уровень нормы я говорила. И плавно переходим. То, что мы говорим, сколько нам надо, как ангелы сидят на плечах, и, и как женщина, помните, есть такой анекдот: едет в, в, этом, в автобусе, говорит, мужик пьяница, дети непослушные, начальник козел и стоит, вот там, и ругает, да, вот все, что там вокруг, вокруг нее, не то. А ангелы слушают и говорит: так записываем, мужик, козел, дети такие там. И вот это все пишется на нашу подкорку, понимаете? И то к нам, то мы и притягиваем. Так вот, запомните, когда вы чего-то хотите, надо этого хотеть в, на эмоциях, позитивных, и это записать и простроить, не полениться. Это был третий ключ богатства, особенно в войну. Потому что... Мы выбираем, сколько реагировать на то, что происходит, мы выбираем, где жить. Вот вчера была в поликлинике, тут обследование мне назначили, и врач говорит на русском языке, я думаю, господи, слава тебе Богу, потому что английский, я еще тут еле-еле мучаю, урожаю его, врач из Прибалтики. И она говорит о русском языке. Она говорит, у меня подруга живет в Харькове. И говорит, я ее уговариваю, приедь сюда, я помогу тебе со спонсором. Она упирается, говорит, не буду, потому что я не знаю английский язык. Без английского, конечно, здесь понятное дело, что это сложно. Сложно зарабатывать на своей профессии столько, сколько ты хочешь. А другое дело онлайн ты работаешь. Ну, вы это уже поняли. Так вот, и это ее выбор. Жить сейчас без света, без воды. Вы понимаете, о чем я? Потому что я так же сама приехала из Египта, восстановила дом как могла, закрыла его, ну, договорилась с соседями, кто там живет, чтобы за ним смотрели, и я приняла решение уехать в Англию. Я сделала выбор. Поэтому здесь у меня свои трудности: адаптации, язык и так далее. Но я выбор сделала думающей головой, понимая, что происходит в стране, сколько еще будет всего. Поэтому те из вас, кто остались, это ваш выбор. Так вот, <clears throat> uh, то, что вы хотите, о чем вы говорите, то и будет у вас, то вы себе и программируете на подкорку. Вы поняли, да? Четвертый ключ. Что я умею, то я и имею. Здесь про навыки и способности. У вас сегодня есть ровно столько денег и возможностей, сколько вы умеете, сколько у вас есть навыков. Если вы привыкли делать одно и то же и хотите больше иметь денег, то не будет. Потому что вот если берем пирамиду ДИЛСа, кто знает пирамида нейрологических уровней ДИЛСа, Нижний уровень – это окружение, второй уровень – это я делаю, третий уровень – способности, как я делаю, дальше – ценности, почему важно, идентичность – я и миссия – зачем. Так вот, часто люди идут в обучение, а что было? А потому что в установках у нас есть, надо учиться. Вопрос – зачем, для чего? Поэтому, если вы сегодня, например, психолог, коуч, вы там нейро -коуч, вы там эзотерик какой-нибудь, там, кто там вы еще, преподаватель, любой специалист, который сегодня хотите себя продвигать онлайн, ваша задача посмотреть, что же у других получается, чтобы вы могли зарабатывать десятки тысяч долларов. Повторяю, в войну, в кризис всегда намного больше возможностей, чем... В обычное время. Почему? Потому что большинство людей, большая большая масса людей, качаются вот в этих качелях поддержки негативного эгрегора, помогают зарабатывать деньги те, кто войну устраивают. Да-да-да, даже не осознавая это. И у них, у них свои цели напрочь отсутствуют. Они находятся в состоянии жертвы, они находятся в состоянии постоянно находится в состоянии зависимой от этих событий, и у них мозги напрочь выключены. Понимаете? Поэтому это четвертый ключ, что я умею, то я и имею. Поэтому подумайте, если вы сегодня зарабатываете меньше, чем зарабатывают другие в вашей, в вашей теме, значит, это говорит о том, что вам надо чему-то пойти научиться, Например, продвигать себя, продавать свои услуги, например, правильное позиционирование, например, создать какую-то услугу, продукт. То есть узить свое, свое внимание для того, чтобы научиться какому-то умению, какому-то навыку, который поможет вам больше зарабатывать. И еще я хочу вам сказать. Вот те из вас, кто сегодня меня слушает, то будут слушать тоже в записи. Когда у вас есть дети, то никто не виноват. Никто что ваши дети сейчас страдают. И перестаньте ныть и плакать, прикрываться детьми, что вы несчастные и бедные, что у вас есть дети. Я тоже такой, такой когда-то была. Сейчас я это понимаю, что мамы, которые думают о своем будущем, они не только занимаются лайками и пишут спам э, прогивы, всякую, тоже это надо, кому надо это делать, на этом зарабатывают. Вы обучитесь какой-нибудь профессии и зарабатываете десятки тысяч долларов, бляха-муха, не сидите вы, херню не занимаетесь, детками, пап, по обтя... по, по, по... и вот ее детки, вот я мама, вот я, там, вот я дружина, вот я кухана дружина, на страничках там флажки украинские, там цветочки, веночки, да это инфантильность, ребятушки мои дорогие, вы же люди, которые могут зарабатывать сегодня в онлайне, включите вы мозги. Кстати, сегодня, когда была, то есть смотрела сториз, спасибо большое, что вы лайкали, была вот на экскурсии в замке, там, где жил, жил Уинстон Черчилль. И зашли перекусить в ресторанчик. Смотрю, две женщины сидят с детками маленькими. У одной двойни такие хорошенькие ангелочки, а другая с одним ребенком я прям сижу, у меня прям... Я детей очень люблю, прям очень-очень детей люблю. Я когда их вижу, у меня хочется их потискать, обнять. М -м -м, прям их вот прям, вот прям хочется скушать в хорошем смысле. И я так начала заигрывать. Там дети где-то до полугода, маленькие детки. И тут же у меня сердце вот так жалость, потому что я подумала, почему эти люди имеют право на жизнь? А почему у нас родомы гасятся? Почему у нас дети умирают? Почему у нас дети, не родившиеся, умирают? Почему у нас родившиеся тоже умирают, и мне так стало больно, и я поняла, что вот этот эфир сегодня я обязательно проведу, потому что состояние отчаяния и боли нужно преодолевать и идти дальше, делать выбор и идти дальше, потому что выживут те, кто сильные духом, кто чего-то умеет, кто создают какие-то ценности, и на этом зарабатывают, особенно онлайн. Кто это понимает, дорогие мои, поставьте, пожалуйста, какие-то сердечки, что вы там любите ставить. Спасибо вам большое. Дальше. Пятый пункт, пятый ключ. Умение справляться с отказами во время продаж. Я сама прошла этот страх, бешеный, продруковатый, когда э, обучалась в тренингах, и мне говорили, а как ты поймешь, что «Вот твой клиент достиг успеха, достиг результата». Я такая, вот я вижу его глаза, он такой счастливый, глаза наполняются счастьем, слезами счастья, там, радости. Та -да -да -да. Так рассказываю, мне говорят, ну хорошо, а сколько стоит твоя услуга? Я такая, а что за это, чтобы мне еще деньги платили? Недавно мне одна психолог при переписке сказала, я боюсь продавать, потому что считаю, что это впаривание. Вы представляете, какое, какое у нас убеждение до сих пор в 21-м столетии, что продавать – это впаривать. А ничего, что продавать – это давать пользу. А ничего, что продавать – это закрывать боли своих клиентов с помощью ваших услуг. Но для этого надо поучиться, опять же. Поэтому к отказам важно относиться как к сбору опыта. Вот ваша задача говорить так. Чем больше отказов, тем больше придет ко мне качественных, платежеспособных клиентов. Как вам, зашло? Вот такое убеждение. Дальше. То же самое, кстати говоря, и в отношениях. Когда женщина получила, вот я сейчас работала недавно с одной женщиной, которая получила очередной боль после расставания, мужчина ее предал. И у нее комплекс, что она какая-то не такая. Она красивая, просто обалдеть. 38 лет там, ну, королева. Но вот эта программа, что если меня предпочли э, другому, другой, значит, я какая-то не такая. Да еще неизвестно, как кому повезло. То есть, смотрите, наша задача какая? Когда мы залипаем, опять же, вот про отношения немножко скажу. Когда мы залипаем на вот этой вот... Ах, вот это вот... Ах, Любви такой, да, сердечной. Важно включить опять же мозг, трезвый рассудок, сказать, так, стоп, вот я сейчас прилипаю, вот я сейчас тянусь к нему, а он мне не пишет, не звонит. Я понимаю, что если я так буду делать, он там на бессознательном уровне считает, что он для меня там уже там, я не знаю, там, король. То же самое мужчины по отношению к женщинам. А ты скажи себе, так, стоп, придет? Отлично. Я там буду ты-ты-ты-ты-ты-ты, там все, представляете, а не позволит не придет, ха, так следующий придет, их сколько классных, и дальше шуруете, понимаете? То же самое в, в продажах. Если э, чем больше отказов, тем быстрее будет согласие. Вот еще одна такая установка. Чем больше отказов, тем быстрее будет согласие. Поэтому люди, которые живут за границей, в Европе, в Америке, я знаю, я давно изучаю, я сказала, с го года, я в онлайне много проходила всяких тренингов, читала много книжек. Так вот, тут у людей нет такого понятия, что им откажут. Они как ходят, вот у нас там на колядке, на щедривке ходят только в эти дни, там да, там колядуют, щедруют. А у них это нормально, постучать двери, взять там, там, не знаю, макулатуру, что-то они там собирают кому-то, на деньги там какие-то кому-то. У них это нормально, ходить и просить. Продавать. У них это нормально. И у них поэтому нет таких комплексов, как у нас. Дальше. Это был у нас третий пункт, третий ключ. Четвертый ключ. Умение справляться с финансовыми проблемами. Вот здесь целая отдельная тема. Я лишь кратко скажу. Нет Финансов нет проблем. У тех людей, у которых деньги есть... Это тоже проблема, их надо правильно, правильно распределять, диверсифицировать, инвестировать и так далее. Тех, у кого их мало, тем более нужно правильно им, с ними справляться. И в моей программе «Денежные коды» «Привет, привет, здравствуйте, здравствуйте, дорогая Витулечка». И те, кто в денежных моих программах был, у нас там есть отдельное направление, когда мы учимся деньгами распоряжаться. 10% обязательно должно быть... Обязательно должно быть на свое развитие. Вот вы вот вы дополож: 10% на желаемые расходы, 10% на обязательные расходы, 10% инвестиций в будущее. И вот эти 10% они могут быть разные. На, у разных специалистов могут быть немножко разные варианты. Но самое главное, 10% на свое развитие, на инвестиции в будущее и на благотворительность должно быть в обязательном порядке. Но про благотворительность хочу сказать отдельную вещь. Вот, когда вы людям помогаете, важно не всем подряд давать. Вы не знаете, куда деньги пойдут. Вы не знаете, как распорядиться человек, которому вы даете на благотворительность. Вы можете дать э, мамочке или там с ребенком или там какому-то дядечке или еще кому-то, а он под предлогом какого-то горя, он знает, что народ ведется на вот это все, он может их использовать не по назначению. И тогда ваши деньги попадают в круговорот нехороший и возвращаются вам бумерангом. Поэтому просто так, на бухгалтерии создать 10% это тоже не совсем правильно, надо опять же думать головой. Пятый. Пятый. Ключ. К богатству и к достатку, особенно в военное время. Подчеркиваю военное время, потому что первый ключ был, как справляться с унынием, с отчаянием. Я к этому вернусь, когда буду подводить итоги, кто подсоединяется. А пока продолжаю пятый пункт. Это щедрость. Посмотрите, в чем заключается щедрость. Во-первых, во давать больше, чем вы обещаете. Вот те, кто были на моих программах, они знают, что я обещаю одно, а даю в 10 раз больше. Я вкладываюсь с каждого человека. Другое дело, кто насколько готов это взять, другое дело, кто берет ответственность и делает, это уже вопрос другой. Но то, что я вкладываюсь. Я вот помню, работала с тренинге по денежным кодам. У меня ночью приходит сообщение, что кто-то там домашнее задание прислал, и я на него отвечаю. Нет, чтобы отключить. Сейчас я, правда, уже отключаю, а то не отключала вообще даже на ночь интернет. Вот приходит смс, что люди выполнили задание и прислали в группу. А приходит же день приходится сообщение. И я прям ночью 2-3 часа смотрю, как, как люди выполняют домашнее задание. И потом люди говорят... Надежда хочет больше до нас, чем мы сами. Это правда. Так вот, щедрость это в том, что вы дали больше, чем вы обещали. Какую вы не продавали услугу, дайте больше, дайте с походом, Дальше, дайте с цветочками, с бантиками, дайте с музыкой, Дальше, дайте ну, какой-то сюрприз дайте. То есть дайте больше людям. И вот эта щедрость, она возвращается. То есть вот это и называется щедростью. Вот смотрите, сейчас я вам в этом эфире даю, уже дала три или четыре техники, если вы их сделаете, вы уже погрузитесь вот в эти практики, что я вам дала, и вы уже увидите доходы, вы уже улучшите свое состояние, вы уже, на вашей голове уже пойдут какие-то изменения. Я это даю, потому что мне не жалко. Я даю очень много бесплатного. У меня на ютубе есть там отзывы, где пишут, там есть такие... YouTube канале есть такие ролики, где 100 тысяч больше просмотров. Ну, исходя из того, что людей болит, да. Так вот пишут, например, там есть такие такая вот сейчас в голову приходит три главных слова женщины королевы. Там как-то так называется видео. На нем столько просмотров, я уже не помню, ну там за 100 тысяч, наверное. Я даю, как говорить мужчине который не хочет жениться, а долго встречается с женщиной, или, например, там практики трансвегитации, которые помогают и исцеляться, и работать, с, и уходит онко, и много-много чего. Я даю это просто так, потому что мне, во-первых, не жалко, во-вторых, я знаю, что мне вернется. Поэтому на сегодняшний день внимание шестой пункт: отдавать больше. Чем? Обещаешь? А это пятый пункт был. Да, пятый пункт был. Это э, относится к щедростью, как к источнику богатства. И оно возвращается в столице. И вот теперь внимание. Психологи, коучи, врачи, специалисты, которые могут помогать людям. Особенно сегодня так важна наша помощь когда вы выходите и говорите многие вещи, не просто рассуждаете про арканы, путь души, а вы даете конкретную пользу людям под их запрос, вот услышите меня, под их запрос, это самое лучшее, что может быть, когда вы даете эту благотворительность, щедрость, как угодно называете. вы даете знания, потому что знания дают возможность улучшить много жизней на земле. Знания по как зернышки попадают к тем, кто готов, и они делают нечто, что улучшает в разы их жизнь. Какую-то практику, какую-то трансмитацию, какие-то советы, какие-то рекомендации, а не просто рассуждать обо всем. Поэтому, психологи, коучи, ваша задача сегодня — узнать, что болит у ваших людей, Специалисты помогающих профессий, кто бы вы ни были, фотографы, там э, СММщики, да, да неважно кто, когда вы знаете, что у людей болит, когда вы знаете, что им не хватает и как им поможет ваш продукт, вы можете сейчас делать очень серьезные вещи, давать вот эти, открывать эти ключи к своему богатству. Понимаете, о чем я, да? И это у нас был шестой, а пятый э, ключ. Дальше, шестой ключ. Обсуждать богатых людей, особенно те, которые, по вашему мнению, заработали на крови. Даю практику, ребят. Итак, сейчас очень много крутится эгрегор, страшный эгрегор, который затягивает вас в круговорот. Война, как любое другое горе, это страшный негативный эгрегор. И если мы сегодня говорим про деньги, то люди, которые зарабатывают, может быть, они зарабатывают на крови, может быть, они зарабатывают и на там, гуманитарке, говорят, там еще что-то там рассказывают, что хочешь, информации много в интернете. Но тот, кто подхватывает этот эгрегор, начинает его раскручивать, передавать, ругать, эмоционально вовлекаться в этот эгрегор, что вы на самом деле делаете? Как вы думаете? Вы подтягиваете, друзья мои, вы подтягиваете этот чужой эгрегор, эту чужую карму на себя. Понимаете? То есть этот человек все равно понесет свою кару. А тот, кто это видит, знает он или не знает, есть факт или нет. Но человек этот «Вау, такие-сякие, сволочи, крохоборы». Все, вы подхватили вот этот эгрегор, спасибо большое за ваши за вашу реакцию, и вы на себя взяли, рассказываю притчу маленькую. Много лет назад я была в Черникове в одной из э, лавр. Там есть тоже очень э, лавра такая, красивая пещера, мне очень там, я вообще удивилась, что там так... так Удивительно, не только наша печерская лавра есть, там в Чернигове тоже есть такие похожие. Так вот, один архиепист рассказал такую притчу. Внимание! Когда хоронят людей, которых, возможно, канонизируют святым, сначала их хоронят просто в землю как обычных людей. Через год их откапывают, смотрят на их косточки. Если косточки почернили немножко, их отмывают, отпивают и снова кладут еще раз на год. И так, по-моему, три года, если я не ошибаюсь. За три года поднимают человека снова, отпивают, отмывают. И если отмыли белые косточки, ну, человек же все равно человек, каким бы он ни был там святым, да, и может какой-то грешок и был. И если человек вот этот вот... Отмылся, отмыли косточки. Значит, его канонизируют и делают из него святого. Если же не отмыли, значит, хоронят его в обычной могиле, но приравнивают там, к какому-то там ну, деятелю церковному. А теперь уловите, о чем я? Откуда выражение «кости мыть»? Улавливаете? То есть вы, когда моете чужие кости, обсуждаете их деньги, их грехи, что вы делаете? Вы помогаете отмыть его. Потому что вы берете на себя, кто понимает, о чем я, кому зашло это, поставьте какие-то реакции. Спасибо вам большое. Поэтому на самом деле, на самом деле, э, вот это осуждение, это как раз особенно в такое время, когда эгрегор висит негативный над нами. Вот спасибо вам большое. Огромное спасибо за вашу реакцию. Нам особенно важно держать себя в контроле ума и поддерживать себя, чтобы не мыть косточки другим людям, потому что сами на себя подтягиваем. Оно вам надо чужое? У нас своего хватает. Дальше. Что такое кармический менеджмент? Это когда вы действуете так, как хотели бы, чтобы действовали по отношению к вам. Не обсуждайте других людей вообще, не только богатых, а старайтесь не обсуждать других людей. Не учить их жизни, как она одета, как она ходит. Потому что таким образом вы, опять же, подтягиваете на себя энергетику тех людей, и на самом деле вы светите и показываете своим мета когда кого-то обсуждаете, когда с кем-то не согласны, когда там вам... Это говорит о том, что вам делать нечего, что вы обычные, простые э, люди, которыми легко управлять, которыми легко давать им э, всевозможную... информационно-психологические операции, все эти, все эти ключи, которые нам, э, все, все эти наши способы управления. И в этом случае это, друзья мои, говорит о том, что мы с вами подтягиваем на себя чужую энергию. Так, и так, подводим итоги. Сейчас я подвожу итоги. Так, у нас э, семь ключей доступа к богатству, к достатку, особенно, к, особенно во время войны. Итак, внимание. Первое. Научиться справляться по-взрослому с отчаянием, депрессией. Осознавать, что вы делаете, зачем и вовремя останавливаться. Потому что в это время... Деньги зарабатывают те, кто работает на нашем отчаянии. Понятно? По первому. По Дальше. Второе. Постоянное увеличение стандартов жизни, норм. Третье. О чем говорите, то и получаете. Какие слова говорите, то и получаете. Четвертый ключ. Что умею то и имею. Чем больше навыков вы имеете, тем больше вы имеете в этой жизни. Если у вас чего-то не получается, значит, чего-то вы не умеете. Не умеете разговаривать с мужчиной, не умеете договариваться, не умеете правильно ходить, не умеете э, выступать, не умеете продавать, не умеете себя презентовать и так далее. Этому всему надо учиться. Приглашаю на консультацию. В шапке профиля есть ссылочка. Не стесняйтесь проявляться. Консультация первая бесплатная. Дальше... Следующий пункт. Умение справляться с отказами и продажами, относиться к этому как к новому опыту. Чем больше отказов, тем больше лояльных клиентов, чем больше отказов, тем больше придет позитивный ответ и так далее. В общем, идти на улыбку, на позитив и не бояться отказа, потому что неизвестно, вам повезло. Если человек у вас не купил, значит, вы или не умели, не умели показать ценность, или же просто вы учитесь, тренируетесь, а человек, который отказал, он отказал себе. Все. Дальше. Четвертое. Умение справляться с финансовыми проблемами, уметь управлять деньгами, откладывать, откладывать на себя, на будущее. Это четвертый. Пятый. Щедрость – источник богатства. То есть, если вы Делайте благотворительность, то думайте, куда, куда вы делаете, не лишь бы куда. Я вот во время войны, помню, отправила, и я не получила ответ. То есть я вот на этой волне, что все везде собирают, собирали, тоже такая вот, а надо думать, спрашивать, интересоваться, чтобы человек дал вам отчет, вот тоже же притулок. Я уже слышала разную информацию в интернете, и поэтому я сейчас задумалась. Я туда тоже не раз отправляла, и не только туда. И мне до сих пор никто... Ну, пару человек мне ответили, оправдались, тем я доверяла. А так вот отправляешь, и не знаешь, куда ты отправляешь. Вот особенно во время войны, да, и не только во время войны. Дальше. Обсуждать других людей шестой пункт, особенно богатых. Особенно в такое время, когда идет эгрегор, висит над нами... Это значит чужую карму брать на себя. Это значит помогать их косточки помыть. Помните притчу? И седьмой, отдавайте больше, чем хотите получать. Это кармический менеджмент. Поэтому это сегодня было о том, наш эфир, как справляться с отчаянием во время войны. Семь ключей к достатку. Почему во время войны вы можете намного быстрее преуспеть? Потому что большинство людей залипли, потому что большинство людей живет под влиянием информационно-психологических операций, потому что большинство людей не понимают, что война — это деньги, и не надо вам обсуждать, анализировать, кто сдал Херсон, кто сдал Харьков, кто куда кого сдал. Это идет сейчас... На этих, на этих эгрегорах как раз идет раскачка, и берут, берут каждый свое. Ваша задача построить свою цель, найти своих клиентов, выбрать то, что вы умеете делать, и зарабатывать на том, что вы умеете делать, о чего ловите кайф. Для этого важно правильно упаковать страницы, узнать боль своих клиентов, узнать, о чем они мечтают, и грамотно, на высоких м -м, вибрациях, вот как я сейчас, Привзяла себя в руки на высоких вибрациях, позитивной энергией, Говорю вам, мы засветимся! Сейчас нас гасят, но мы засветимся. А вот те, кто нас гасят, и те, кто радуются, они погаснут навсегда. Потому что не строй кому-то могилу, сам в нее попадешь. На этой ноте кармического менеджмента я завершаю наш эфир. А вам говорю большое спасибо! Кому важно разобраться с собой, своей профессией, своими состояниями, милости прошу, психолог, психотерапевт, бизнес-коуч, наставник Надежда Новосельская была с вами на связи. Ссылочка в шапке профиля или под этим видео. Пока-пока.